Спасаемся только, что сейчас работали всю жизнь, отдавали, как говорится, колхозу, говорю, все на свете, орю. а цены это какие? цены это ужасные цены, просто-напросто. ну не только же на продукты питания. Да не на, я говорю, что вот, я уже про это ничего не говорю, я знаю вот продукты питания и это самое, лекарство. Лекарства. Лекарства. Да. лекарства хватает денег, пенсии? Да, одна пенсия уходит у нас с дедом, одна пенсия уходит на лекарства, Но. Ну так случись, не дай бог, что у ну, кого-то не станет, и все, и думай тыишь, потом, мне, то ли мне, тебе мне эту хватит, на хватит вообще, то да, ли на продукты. Да, да это что вдвоем еще с дедом? Главное вот эти сердечные, приедешь, тысяча, восемьсот, девятьсот, это mm -hmm. куда, это водно, ну, а приходится брать, потому что если не возьмешь, ты завернешь. Да. Ну. ну ладно, спасибо. Тоже вот так вот. Попсихуешь, попсихуешь, жуль маленько, вот пар выпустишь, вот так с дедом особенно дома. А берем, все равно берем, а куда? Ну, на 21-й год, на текущий, есть какие-то надежды? Да знаете, улучшение, нет, нет, улучшение, если это пандемия? Оно еще хуже и хуже будет. Так вы думаете, с пандемией? Я думаю, да, наживаются люди на этом. Нет, Аня. Тут, Может, ну как Тут, нет, Алла? Прислали мне, прислали мне по телефону тоже такую смс-ку, Наташка Кузьмина прислала. За картошку будем платить, если мы задумаем продавать, да еще сорт, если не тот ты посадишь. Налоги будем платить, если я буду картошку продавать. Да. Вообще, говорю, зажали конкретно, не дыхнуть, ничего, говорю улучшение, оно все с каждым годом все хуже и хуже, хуже и хуже. Ты же не выключишь на. Ну, вот, ну, каждый год. ты говоришь не из-за пандемии, да? Ну раньше. Пойдешь ты этот антибиотик какой-то, во-первых, запросто какой хочешь, берешь, а во-вторых, ну разве такие цены будут?